Здравствуйте, Смотритель, спешу сообщить, что благодаря разрешению главы ученых, а также совету О5, мы теперь можем не просто задавать вопросы объектов, но и проверять их на деле благодаря тебе. Ничего знать не хочу, ибо это наш шанс поближе познакомиться с аномалиями, о которых ты даже, Смотритель, и знать не знал. На данный момент у нас есть пара экспериментов. Эм, здравствуйте, э, серьезно, эксперименты если раньше вы хотя бы пытались скрыть то, что используете меня как просто кусок мяса, а сейчас в прямом смысле я должен отдаваться долбанным аномалиям. Что вы меня имели как угодно, правда? Знаете, мне на самом деле больше... Прошу прощения за то, что перебиваю вас. Однако хочу уверить, в основном ваши задачи не будут отличаться от прежних. Только вместо разговоров теперь вы будете проверять все в действии. Мне не нравится то, что придется делать это именно мне. Понимаешь ли, Коннор, кроме тебя этого делать никто не будет. Всем важна их жизнь. А вам не кажется ваша фраза эгоистичной? Вы говорите будто так, как, как будто мне все равно на свою жизнь, да? И вам все равно на мою жизнь. А разве нет? Ты бессмертное существо, Конор. Класс, я еще и существо. Я все же чувствую боль, и это не самое приятное ощущение, когда тебя убивают. Представьте себе, док. Во имя всего живого, тебе придется это делать. Тебе уже неоднократно это говорили. Так что приступим. Итак, смотрите, мы снабдили тебя всем нужным снаряжением. В ножне на ноге у тебя находится нож можешь им обороняться, Также ты можешь с нами общаться через рацию, которую мы тебе выдали, мы будем говорить тебе что-то как, не забывай про доклады, ну и в общем одевай противогаз. Действительно, вы же меня бы не пустили без рации в неизвестный мир, а то мало ли что я там сделаю, да? Наверняка еще и GPS трекер поставили, ладно, не бойтесь, это я шучу. Что ж, как говорил Гагарин, поехали. Итак, так, смотрите, что ты видишь, где находишься? Я нахожусь в странном месте. Я вижу какие-то башни, странные постройки, а еще много странных существ, вроде гуманоиды. А еще, вроде бы, они собрались в кучку, где-то там далеко. Попробуй подойти поближе. Мы тебе дали транслятор для того, чтобы ты понимал, о чем они говорят. Надеюсь, он сработает. Хорошо. Итак, э -э я подошел, вроде бы меня не рассекретили. Э -э включаю э -э транслятор. Пойдем, мы идем. Черт, он сломался и он больше не работает. Супер. Видимо, у них слишком большие частоты для нашего транслятора. Ужас. Ладно, они вроде я понял, что хотят куда-то идти. Проследуй за ними. А если они меня заметят, все же попытайся остаться незамеченным, они начали о чем-то говорить, эм, они дерутся, док, и кажется, о мой бог, да он же разорвал его на куски, органы валяются везде, черт возьми, что он сделал с ним? Я думаю, пора прекращать эксперимент, Конор, снимай с себя противогаз. Данной информации на данный момент нам будет вполне достаточно, чтобы сделать какие-то выводы для себя. Сегодняшняя дата… Эксперимент 1.0 Объект 1499 Смотритель одевает противогаз и исчезает из виду. Трекер, который отслеживал смотрителя, не был зафиксирован ни в одном месте. Смотритель появился в странном мире, в котором были башни разных, по словам смотрителя, размеров. Камера, которую мы также включили в снаряжение смотрителя, к сожалению, имела помехи. Смотритель также увидел странных гуманоидных существ. Также он увидел их тычку, после которой неизвестные существа разошлись. Существа подластны агрессии, поэтому далее рекомендуется в эксперименты снабжаться вооружением. Нож Смотритель так и не использовал. В дальнейшем планируется продолжать эксперименты с объектом 1499. Что ж, Смотритель, перед собой ты видишь объект 178. А Для того, чтобы начать наш эксперимент, ты должен одеть эти очки на себя. Серьезно? Просто одеть и все? Да, начинай. Боже мой, это че за херня такая, Адорк? Это что такое? Смотритель, перед собой ты видишь гуманоидное существо. Это объект 178.1. Опиши, пожалуйста, его как можно более подробно. Нам это очень важно. Это гуманоидное существо. А, очень странное гуманоидное существо. Сколько данных объектов находится в камере содержания? Один, он смотрит в стену, не обращает на меня никакого внимания. Ага. Док, док, док! Он посмотрел прямо на меня. И что мне делать? Попробуй поговорить с объектом. Эм, ну, здравствуй. Это ч за херня? Смотритель, одевай очки и попробуй соприкоснуться с объектом. Что ж, данный эксперимент, думаю, подошел к концу. Возможно, мы попытаемся еще несколько исходов событий воплотить в реальность. Посмотрим, что будет. Но это будет не скоро. Сегодняшняя дата... Эксперимент 2.0. Объект SCP-178. Объект степи 178 был проэкспериментирован. К сожалению, практически в любом случае испытуемый получает несовместимые с физические раны и погибает. Смотритель доказал это, попытавшись поговорить с объектом, прикоснувшись к нему в очках, а также без них. Данный эксперимент считается неудачным, однако есть шансы на продолжение данного эксперимента. Мы будем продолжать тщательное наблюдение за объектом 178. Итак, Смотритель, поздравляю тебя. Этот объект тебе понравится. Обезьянка стрёмная. Класс. Спасибо тебе, док. Супер. Да, это тебе подарок от нас. Эта игрушка будет петь, и тебе нужно будет петь вместе с ней. Приступай, дружище. Эм, но у меня даже не день рождения сегодня, но спасибо. Тан-тан-тан, снявнождение, хэппи бёздэй! прикольно, как прикольно. Хэппи бёздэй! Ого! Таких конфет я еще никогда не видел. Ну-ка, съешь ее, смотритель. Я умираю и, пожалуй, я все же... Черт вас возьми! Разыскать объекты! Найдите мне Конора! Сегодняшняя дата... Эксперимент 3.0, Объект 983. Данных было недостаточно, и рекомендуется проводить в дальнейшем еще такие эксперименты. Смотритель был успешно найден в Индии, в городе в старом магазине игрушек. Там же была найдена и сама игрушка. Эксперимент доказал нашу гипотезу в том, что конфеты, выдаваемые субъектом, дают различные эффекты. Смотритель не был стар, и наоборот, был молод. Данный эксперимент ожидает продолжения. Смотрите, твои прошлые эксперименты были, ну, практически удачные. Мы сейчас сделаем данный эксперимент, и в дальнейшем тебя ожидает отпуск. Ты подрудился на славу. И ты заслужил его. Да неужто? Я уже думал, что вы тираны и никогда меня не отпустите. Даже на пару секунд. Ну ладно, все, хватит болтовни, и так. Мы тебя вновь снабдили все тем же снаряжением. На сей раз у тебя будет пистолет в кабуре. Будь осторожнее. Ой, да не парься, так. Все будет супер. Что ж, тогда одевай противогаз. Принято. Вроде бы я нахожусь в одной из тех баш. Тут есть лестница. Спускайся вниз. Ладно, я слышу шаги, они а снизу. Иди на звук шагов. Я вижу двух... Объектов 1499-1. Попытайся проследить за ними. Уже выполняю. Док, я вижу собрание этих гуманоидов, их больше десяти. И один из них возвышен, шипит на всех, в руки, если это можно так назвать, э, в разные стороны. Мне кажется, я должен убить его... Смотрите, нет, нет, я тебе говорю. У меня его сердце. Я забрал то, то что им не нужно. Это значит только одно. Гуманоиды, это не просто гуманоиды, а люди, которые принимают образ 14991 в Но еще странно, что ты исчезаешь со всех мест на карте, хотя ты есть вроде бы на земле. Словно бы что-то глушит сигнал трекера и маячков. Это невообразимо странно. Нужно срочно сделать доклад в главе ученых. Сегодняшняя дата... Эксперимент 1.1. Объект 1499. Странное явление произошло. Противогаз на самом деле не телепортирует в неизвестном измерении испытуемого, а телепортирует в точки мира, в уша любые сигналы и частоты. Данный эксперимент нужно продолжать и продолжать. Много вопросов, но мало ответов. Но благо, смотритель всегда рядом, и мы без проблем можем изучить объект. Смотритель находится в психологическом отделе. Его осматривают и допрашивают лучшие психологи нашего комплекса. Будем надеяться, что с его рассудком ничего не случилось. Нам бы не хотелось видеть безумца, который мало того, что изучает такие аномалии, так еще будет наносить вред нашему комплексу из-за психических нарушений. После заслуженного отпуска смотрителя планируется продолжение данных экспериментов. Смотритель готов. Да и это будет куда интереснее, нежели просто вопросы, которые он читает из листа на столе.